К 2024 году Ленобласть должна стать первой в России по числу особо охраняемых природных зон. А сейчас создается ощущение, что она первая по свалкам и помойкам. За моей спиной, за зеленым забором, вы видите огромные горы мусора. Их высота уже больше 10 метров. Это полигон Автоберкут в Лужском районе Ленобласти. За его закрытие местные жители с поселком Шинская ведут борьбу уже 8 лет. Да. Восемь. А центр ровно восемь. Ну, тут сейчас еще не лето просто, а вот мы все боимся, что летом у меня весь мост страшный стоит. Это а мало там будет, но ну, все еще вода, все а спешит. Болото будет, оно да, очень большое болото. И оттуда, как раз с этого мунилона, течет ручейок в это болото. Она фильтрует, фильтрует, на каких городах будет в Какая там система фильтрации? Да. Она? Вот нет. она начинается болото, и почти она идет до самого полигона. Вот эта дорога ведет к полигону. Отходы со свалки попадают в воду и скапливаются в траншеях по обеим сторонам дороги, а оттуда попадают в болото и реку. Местным жителям приходится после этого эту воду пить и ей мыться в ущерб своему здоровью. А как установила экспертиза, в грунтовых водах здесь превышены показатели железа и марганца, а подземные воды обладают токсическим эффектом. На улице, пруд, где купаются дети, а там течет речка Долуша, и она туда Отпадает. А тока она берет с полигона, где идет там Анна Кручей. Полигон находится, на, считай, 80 э, градусов выше, а, а наш поселок 68. И вот это, смотрите, чудные корни, все течет к нам. Мы... Мы... мы э, да как, оказались да, братья? Что машина собачка, мы туда В апреле прошлого года работа этого полигона должна была быть приостановлена по решению суда. До того момента, пока не будет получено положительное заключение экологической экспертизы. Такого заключения до сих пор нет. Но, как вы сами видите, работа на полигоне по-прежнему кипит. Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы еще весной 2019 года выявила многочисленные нарушения по размещению и захоронению здесь отходов. Активисты уже не раз фиксировали, как эшелоны мусоровоза днем и ночью везут сюда мусор. Каждый день около 100 машин из Петербурга или Новости заезжают на полигон, взвешиваются и разгружаются. Хотя свалка должна была прекратить свою работу. Сейчас на заборе нет никаких опознавательных знаков. Когда когда мы приехали сюда снимать полигон, ворота для въезда машин прямо перед нашим носом закрыли. А из-за забора вышел человек, вероятно, сотрудник полигона и принялся снимать на камеру лица активистов и номера машин, на которых мы приехали. Это автоберкут полигон? Молодой человек. Да? Автоберкут полигон? Вы же здесь работаете. Как вы не знаете? Интересных 11 марта мы побывали на собрании по закрытию полигона. Туда приехал и директор автоберкута Вячеслав Остриков. Ни одного внятного ответа на вопросы местных жителей о том, почему полигон продолжает принимать мусоровозы, он дать не смог. Решение в силу, И вы это решение до сих пор не исполняете. И говорите нам, что полигон может работать еще 10 месяцев. На каком основании вы нарушаете Закон Российской Федерации. Да, действительно. Было решение суда. Но, если вы слушали внимательно, да, мы, на дан... мы на данный момент осуществляем накопление. Овидитесь! У нас был запрет, запрет на размещение. Накопление это другой абсолютно абсолютный. Общественных целей. Скажите, чем складирование от накопления Обещание отличается? 30 минут назад. Да ладно, бросьте. Вы же приехали. Такой путь, наверное, с Питера ехали, да? Оказалось, что он так же, как и его сотрудники, как огня боится камер и неудобных вопросов. Я имею право на вас подать в суд. Знаете об этом? Да подавайте в суд, пожалуйста. Подавайте. Хорошо. А подавайте. А, подавайте. Вы не вот. имеете права в них. Да я снимаю Да я снимаю. Отойдите, пожалуйста. Я не хочу с вами разговаривать. Да, ладно, брось, А, а я хотите, хочу. А, хочу, а... хочу Мне а место, а мест, мест, там я вопрос. Прошу, Прошу прощения, я вас уважаю. Через я через не буду буду. Вы испугались? Этому человеку хватает наглости делать из людей, которые из своего кармана платят за вывоз мусора и за свое здоровье полных дураков, а самому с каждого мусоровоза получать огромные деньги. Но сколько бы ни пытались областные чиновники и директор автоберкута вешать жителям лапшу на уши и убеждать, что все, кроме них, не так понимают закон, Росприроднадзор уже зафиксировал неисполнение решения суда – и направил исполнительный лист в службу судебных приставов. Сейчас полигон загружен уже на 93-95%. процентов. Что делать, когда он будет заполнен на все 100%? Ни у регионального оператора, ни у местной администрации, ни у губернатора Дрозденко ответа нет. Я могу сказать, что нет однозначного решения, как идти вот сейчас. И вместо того, чтобы закрыть полигон и рекультивировать отходы, его собираются расширить в 5 раз и увеличить мощность до 100 тысяч тонн мусора в год. Все эти земли, над которыми мы сейчас пролетаем, заложены в территориальной схеме управления Ленобласти по обращению с отходами для расширения полигона в 2020 году. Эти участки на данный момент для свалок не предназначены. Чтобы перевести землю в другой вид пользования, нужно получить одобрение жителей по итогам публичных слушаний. В то время как губернатор Дрозденко рассказывает жителям и журналистам красивые сказки про мусорную реформу, зеленую энергию, новые технологии переработки мусора, в Ленобласти приходится вводить ЧС из-за горящих несанкционированных свалок, а действующие полигоны только расширяются. Ни о какой сортировке и переработке мусора и речи не идет. Дрозденко уже 8 лет возглавляет регион. За это время, наверное, уже что-то можно было сделать. При этом он все эти 8 лет встречается с активистами и жителями по поводу полигона Мшинский и обещает, что проблема с полигоном будет решена. Мы с 2012 года просим губернатора Ленинградской области Дрозденко Закрыть полигон и найти в Лужском муниципальном районе подходящее место по всем нормам. Предвыборной кампании 2016 года Здрастенко было заявлено, полигон намшистку нужно закрыть. Сейчас какой год? Сейчас уже новая, выборная компания. Почему Дрозденко за 8 лет не подготовил все необходимые инфраструктуры для раздельного сбора и не построил заводы по переработке отходов? Но виноваты все равно активисты и местные жители. Ну это как про, про Семена Роныча в бане, да? Вы либо снимите крест, либо наденьте трусы. Ну вот, ну как-то здесь надо, ну, э, по ситуации, значит, разобраться. Вы что ходите? А ведь идея только простая, это чистый хайп. Чистый хайп и зарабатывали политических очков. Понятно, что под референдум, ну, под опрос по Конституции будут это поднимать, под губернские выборы, следующий год выборы в ЗАГС в Государственную Думу. Ну, надо как бы какие-то очки зарабатывать. А мы, жители, получается, паникеры, болтуны и э, значит, э, э, останавливаем прогресс. Мы не видим шагов, ни раздельного сбора мусора, Фесть поступает за это круче ни перерабатывающих заводов, все поступает на то, что Вчера до 1935 -го года, может быть, будет раздельный мусор. А до этого времени что? Чем мы будем дышать? Ни о каком хайпе и речи не идет. Люди хотят одного – реализации своего права на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и охрану здоровья. Это в Конституции пока еще не трогали. Полигон должен был прекратить свою деятельность. Решение суда уже вступило в силу, и никаких отговорок быть не может. Губернатор Дрозденко, почему это решение не исполняется? Я вот тут слушаю, и получается так. Мы хотели провести с вами встречу, чтобы вы нам помогли решить вопрос с закрытием наших полигонов. А вы приехали к нам, чтобы нас настроить на то, чтобы смириться. Вы не помогли нам и не хотите помочь. Вы хотите это сохранить, полигон, вы хотите сделать так, как выгодно вам или какие указания вам дают. Мы требуем закрыть полигон, прекратить его деятельность и рекультивировать, а также исключить из территориальной схемы на 2020 год расширения полигона. Мы обращаемся к Росприроднадзору и просим инициировать аннулирование лицензии полигона «Автоберкут» в связи с нарушением закона «Хватит травить жителей Ленобласти».